Yama, yama, yama. Yama, yama, yama, yama, yama. Yama, yama, yama, yama, yama. Друзья, снова всем привет. Сегодня вечернее видео. Время 21.15. Нахожусь я. В проспект Пролетарский. За мной детский садик Снегирёк. Слева уница университетская. Справа улица 30 лет Победы. Сейчас на 30 лет Победы мы будем выезжать. А сразу же двор. Да, Парковок нету. Двор крытый. Там стоит шлагбаум. Насчет законности его выяснять не буду пока сейчас. Ну что, начинаем движение. Видно. Что здесь не асфальт здесь лежат плиты здесь ямы опять же плиты видно что асфальта на них даже и не было никогда опять же мы видим ямы ямы ямы ямы, яма яма яма это и есть дороги города сургут ямы ямы ямы яма, яма, яма, яма, яма. ямы ямы ямы яма яма полдобины и выбоины ямы ямы ямы ямы яма Машину колбасит конкретно, просто конкретно. Прикольно, да? А по таким дорогам администрация городом предлагает ездить. И платить за них налоги здорово не правда ли выезжаем э, проспект пролетарский на пересечении с улицей 30 лет победы пешеходы в дичайшего алкогольного опьянения Не употребляйте эту гадость, она до добра не ведет, а оно того не стоит, скажу вам честно. Опа, опа, прыгаем, скачем. Кочки, ямки. Яма, ямы, яма, яма, яма. Замечательная дорога. Пешеходный приход, никого нет. Двигаемся далее. Тряски понятно, да, что дорожное покрытие оставляет желать лучшего. Сейчас будем поворачивать на 30 лет победы в наш любимый двор. Я, к сожалению, сегодня не смог заснять дорогу по адресу во дворе Мелик. Нет, Проспект Комсомольский, 21. Ой, друзья, если кому интересно, можете там прокатиться, отснять видео. Ну, сами уже снтесь. Людей напугаете. Проспект Комсомольский, дом 21. Первый подъезд. Сразу идем. Ямы, ямы, ямы, ямы, ямы, ямы. Яма. Вот такое вот дорожное покрытие здесь во дворе. Вот если мы пойдем дальше. А дальше страшнее. Вот жители этого дома хватит за содержание придумовой территории. Но, к сожалению, они не могут даже нормально по ней передвигаться. На площадке играют дети. Яма-яма, яма, яма, яма. Вот такая борозда идет прям до конца дома. Вот туда отсюда вот, самый конец друзья всем привет час ночи вышли погулять дом 30 лет победы 37 дробь 2 вот тропинка а вот это, друзья, программа «Доступная среда». Здорово, да? Человек-колясочник тут. А, даже он, он уже не отсюда начнет, да? Собственно, он начнет. Вот, еще он из-за двора выйдет. 30 лет победы, 37 дробь 3. То есть вот он оттуда выезжает такой. Хобана, хобана, хобана с бордюра на коляске перепрыгнул. Вот видно. Вот ему, к примеру, надо вон вершина, вон пешеходный переход, да? Вот на вершину. Вот ему надо забраться на этот бордюр. И по этим ступенькам поскакать. Сел я, говорит, на лошадку и поскакал. тык дык тык дык тык тык тык Яма, яма, яма, яма, яма. Есть другой вариант. Опять же, он отсюда спрыгнул, поехал сюда. А тут что он делает? Едет, едет, едет да, на своей коляске. я извините за тряску, вижу в руках телефон. Ой, так, стоп, что я разогнался а тут стоят две машины. Номера нам не важны. Тут парковка разрешена, а тут он не проедет никаким образом. Как вот он здесь приедет? Тут максимум полметра сильно. Далее идем. Опять же вопрос доступная среда, да? ну, опять же мы видим дороги наши любимые. Вот, все в ямах, все в колдобинах. Яма, яма, яма, яма, яма. Вот, доступная среда. Бордюр. Тут бордюр. А здесь, друзья, еще уклон дороги. То есть, колясочник. Он просто выкатывается на дорогу, и переезжает какой-нибудь автомобиль. Вот это наша доступная среда. Здорово. Классная программа.